И всем привет! С вами месяц И сегодня вот один шесть. Вот. Как скачать контакт один на шесть? Ссылку я скину Извиняюсь, я а тут просто. Я вот смотрю Гранде Включаем вот эту и я вернусь, как она откроется. Кстати, создаем папочку перед тем, как скачали. Вот тут -вот куда идти. Правда, не обязательно, но очень удобно. Не вернусь, как я создам паприку, сколько это долго будет. Хотя. Я вернусь, как только все закончу, ну, с папкой. Что делаем дальше? Дальше вот эту папочку кидаем в папку, которую мы создали. И я вернусь, как все кинется туда. И так, я вернулся. Мне перекинуло. Мне целый час ждал, чтобы вот это прикинула, и все это только лишь ради вас, видеоуслышители. Дальше включаем вот эту папку, но мне сегодня будет называть тренировку, поэтому я уже назвал так. Скоро я буду буду э, Что вам надо делать? Во-первых, вам надо запустить ЛДС Дальше у меня Амэкс мод Декс Вспоминали все, конфикс по-моему и вот тут будет такая папчка ⁇ Усос ⁇ Включаем ее. Включили. Вот это все удаляем. Все, вот это удаляем. Это чтобы стать админом. Тут пишем никнейм ваш. Это я поставлю на паузу, чтобы вы не видели. И я продолжаю. И я вот сейчас создал свой типа, вот админ, но это не мой, но у меня, на самом деле. Сохранитель, но пароль я поменяю. Вот. Нажимаем на крестик. Сохранить. Вот у нас появился старца. Пишем вместо 16 и 17. То есть 16. Тут. выбираем вот так карта офис интернет максимально игроков у меня будет 4 пор такой R компаспорт 1,2,3 подсчитывал его да, старт ждем загрузки я вернусь как загрузится все это. Дальше у нас скакивает у нас вот такое окошечко tp. мы его копируем Тут будет сколько времени в сервер включен. Дальше конфигурация. Ставим мой денег. Ставим на шестнадцать тысяч. Окей. Прям покупки один пять. Лимит времени будет восемьдесят девять точка. То есть это час. Это несколько минут. Часы несколько минут. Лаша. Лайф. Дальше. Сколько можно убить? Этих самых. Заложников можно убить. Допустим, девятьсот, девять тысяч, девяносто тысяч, девятьсот тысяч, девять миллионов. 90 миллионов, девятьсот миллионов это очень много, поэтому еще три номера. вот, будет очень много вообще, вместо ноликов можно девятки ставить Можно ставить 3, но в моем случае 6. Все. Статистика. Тут можно сразу все. ФПС у меня сто. Почему-то странно. А пинг очень маленький. Их можно кикнуть. Да, их можно кинуть ок и второго кикнуть. Ок. Вс, то есть банс, столько банов. Вот. Стоп, подождите, я сейчас и я продолжаю. продолжаю. Вот. Можно их забанить. Бан, все на сколько? Ну, допустим, на шесть минут. Все, офф забанен. Второй бан. Шесть минут забанен. Вообще кикать надо. Потому что они чисто с... портят. Последнее два места останется для нас как раз таки. Кстати, у меня есть Minecraft, по-моему, он не работает. Но я не посмотрю, может, поиграю, если получится, если будет работать. Ну вот, я показал, как стать админом, как скачать сервер, запустить и все. Всем пока ставим лайки, подписываемся. Всем пока.